Всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке пришло чехол бампер для Asus ZenFone Max Pro M1, то есть фирма Imac. E Причем здесь он написано, что для Imac e доступен для Asus. Зимби 601 КЛ, а данная версия смартфона 62 602 КЛ. Но они подходят, то есть ну, вот пришла в такой упаковке. С голограмкой производителя. Так, ну и внутри. У нас находится ну это отправитель предоставил открытку чтобы поставить ему 5 звезд так дальше вот непосредственно сам прозрачный чехольчик здесь все закрыто есть отверстие под вспышку светодиод одну вспышку и непосредственно камеры дальше для отпечатков пальцев есть отверстие для микрофона здесь тоже отверстие для микрофона зарядки дальше динамиков и 3.5 с мини джек Сама поверхность внутри достаточно рифленая. То есть слышите звук. Так, и еще внутри находится салфетка и пленка для смартфона экрана. Так, ну давайте посмотрим, как у нас умещается наш смартфон. То есть вот был от старого телефона HTC временно. Так, ну и все прекрасно расположилось. То есть все отверстия необходимы доступны. Так, здесь включение есть. То есть отпечаток пальца работает без проблем. Так, качелька громкости тоже функционирует в закрытом режиме. Так, здесь тоже отверстие под микрофон есть. То есть все есть, все прекрасно помещается и работает. Так, единственная пленочка. Сейчас посмотрим. Так, ну здесь практически как. Все прям е... В один-один. То есть еле-еле закрывает экран. То есть надо успеть попасть. Постараться, вернее, попасть данной пленкой на экран, но ну, это связано с тем, что у самого вот телефона, то есть передняя поверхность она изогнута, есть, ну, практически в один в один светящийся экран, но ну, на первое время подойдет данный вариант. Так, сейчас спокойно установки мы приклеим, ну и, возможно, покажем. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующих видео и до свидания.